привет сегодня мы поговорим о такой очень важной теме как заводить друзей как правильно заводить друзей как сделать так чтобы у вас было множество множество друзей как сделать так чтобы вы были интересны друзьям смотри до конца будет интересно всем привет ты на канале Брамовет. меня зовут антон шульгин я дипломированный психолог а на этом канале мы разбираем разные психологические вопросы, вопросы нашего общества, вопросы до да широкого круга вопросов. В общем, все, что интересно, то и обсуждаем. Сегодня поговорим о такой интересной теме: как заводить друзей? Как дружиться? Расскажу три истории. Этот ролик будет посвящен дружбе дружбе и будет состоять из трех историй: тему, как заводить друзей. Я изучил достаточно давно, наверное, лет 10 назад, когда только начинал заниматься психологией серьезно. И, собственно говоря, до сих, пор, до сих пор пользуюсь этим методом. Я крайне настоятельно рекомендую каждому человеку послушать это видео. Это убережет вас от огромных ошибок, которые портят дружбу моментально. Моментально разрушают дружбу и в то же самое время способствует моментальному, так сказать, подруживанию вас с человеком в общем смотрите есть такая древняя восточная притча я поскольку изучаю философию религию историю ближнего востока дальнего востока мне это очень нравится потому что она намного богаче больше древнее чем западная и там приводится по поводу дружбы много чего на самом деле приводится но вот что мне откликнулось и что именно я делаю Приводится такое правило, для того, чтобы подружиться с кем-то, да, не нужно, нужно хвалить жену царя. Не нужно хвалить самого царя, нужно хвалить жену царя. И, собственно говоря, приводится сама история. Сама история, давайте я вам расскажу. Значит, представьте себе древний-древний Восток. Вот, может, если вспомните, вот был такой мультик Алладин. Вот из разряда какая-то там Персия, там 2-3 тысячи лет назад, значит, есть царство, в этом царстве есть замок, в замке живет царь с царицей и свита, прислуга жителей дворца. И одному человеку, простолюдину, захотелось познакомиться с царем, попасть к нему на личную аудиенцию, пообщаться с ним. И, значит, этот э, человек ничего не придумал лучше, как просто стал хвалить царя. Он сел на улице, в оживленном месте, на перекрестке, да, вот, всех дорог, и стал хвалить царя. Стал говорить, о, какой мудрый царь, долгих ему лет жизни, слава царю, нашему вождю и тому подобное, и тому подобное. Значит, прошел час, прошел два, прошло полдня, прошел день, два-три, прошла неделя, и никто к нему не вышел. Никто к нему не вышел, царь к нему не пришел, ничего не произошло. И тогда человек разочаровался, он подумал, ну что-то, наверное, я делаю не так. Я сильно хочу познакомиться с царем. Я стал его хвалить, я попытался к нему как-то вот попасть на прием, да, вот как-то привлечь его внимание, этого царя, на себя. Но у меня не получилось. Царь никак не отреагировал. Тогда он стал думать, хм, а что можно сделать? И тут люди ему посоветовали, говорят, ты сходи к мудрецу, у нас в городе есть один мудрец, ты пообщайся с ним, что он тебе посоветует? Может быть, что-то отдельно тебе и скажут. И наш человек решил последовать мудрым советам своих сограждан. Вот, и отправился к этому мудрецу. Придя к мудрецу домой, он стал спрашивать. Уважаемый мудрец, скажи, пожалуйста, как я могу попасть к царю? Я очень хочу этого сделать. Я очень хочу с ним познакомиться. И мудрец сказал, а что ты делал для этого? И этот простолюдин сказал, «Вы знаете, я вот сел на дороге рядом со дворцом, на перекрестке оживленном, стал хвари, хвалить царя, но царь так и не вышел. Тогда мудрец сказал, ты делаешь неправильно, не нужно хвалить царя, нужно хвалить жену царя. И человек решил последовать этому совету, он сел на перекрестке и стал говорить, о, да здравствует наша царица, какая она красивая, долгих лет ей жизни, досветится там имя ее и тому подобное, и тому подобное. И буквально не прошло и дня, как тайная полиция донесло, донесла весть царю о том, что кто-то прославляет его жену. Царь очень сильно заинтересовался и велел немедленно привести к себе этого человека. Тайная стража пришла к этому человеку, взяла его и привела к царю. И тем самым человек получил аудиенцию, встречу с царем. Если вот просто так вот прочитать эту историю, то здесь не совсем понятно, как бы, а, как бы а, ну а какое это имеет так, ко мне отношение, что я как бы на ну, прием к Путину должен так попасть, да, через его жену, блин, он разведен, или, или вообще, а как это вообще понимать, потому что на самом деле там может быть огромное количество смыслов, а может, но скорее всего люди, когда изучают такие истории, они вообще смысла не понимают, о чем это смысл здесь, и после долгих, так сказать, размышлений, и общение с людьми, которыми, собственно говоря, и разъяснили смысл, я понял, что там имеется в виду. Жена царя ⁇ это работа. Это его работа. Царь, как бы, президент, да, там человек, неважно, любой человек, он как бы женат на своей роде деятельности. То есть то, что он делает, это для него является фактически его женой. Для мужчины. Особенно для мужчины имеется в виду, конечно же. Но для женщины, я думаю, также. И тут идея какая? Для того, чтобы подружиться с человеком, нужно э, хвалить то, что он делает. Хвалить то, что он делает. И, собственно говоря, именно это же правило работает с точностью да наоборот. Если ты хочешь моментально разрушить отношения с человеком, начни критиковать то, что он делает. Вот смотри, у меня был такой случай, вторая история. У меня был случай. Значит, был один товарищ, с кем мы давно как-то не общались, там, после института уже прошло, там, лет 8-10, наверное, даже так. И вот где-то года 3-4 назад мы с ним случайно вообще в Москве встретились. О, привет, привет, давай там позвонимся, созвонимся, позвонимся, перезвонимся. В общем, вышли друг с другом на связь, встретились. Оказалось, что работает недалеко, где я часто бываю. И как-то так слово за слово, как-то говорю, ну, давай там завтра встретимся, давай. А ты на обед здесь будешь? Я говорю, да, я буду здесь во временное время. Ну, давай пообедаем. И мы так повстречались с ним, наверное, 5 шесть семь раз мы вот так у вот постречались как-то потому что мы с ним в институте вместе учились пять лет вместе проучились все классно там классный человек и тут такая история получается что он узнает то чем я занимаюсь свое мое как бы так сказать хобби да психология занятия психологии это работа, но непосредственно хобби это можно считать вот изучение восточных религий, философии, культуры, образа жизни, традиций, каких-то фольклора, вот. И я как-то ему меня спросил, что, что ты делаешь, что тебе нравится, и тут я сказал, что слушай, мне очень нравится, я последние лет 15 углубленно каждый день изучаю восточную культуру я ему стал об этом все рассказывать. Причем я сказал, первое, что я этим занимаюсь более 15 лет. Это уже больше, чем хобби. Это перерастает в мою жизнь. Да? Я перенимаю какие-то принципы, те, которые я могу, и мне кажется, разумные принимать, перенять оттуда. Фактически я начинаю жить вот этой вот идеей. Да? Я как бы на ней женюсь. Это фактически является моей женой. То есть то, что я делаю, то, что я изучаю, то, что я вот видеоролики записываю. Да? Сейчас он тогда еще не записывал видеоролики, тогда просто вот с клиентами там общался, с людьми, да. И тут он говорит очень интересную фразу. Он говорит, да ладно, хватит тебе, что ты какой-то ерундой занимаешься? И вы знаете, это а, был укол горячей иглой прямо в сердце. Вот такое вот услышать от человека, что ага, я занимаюсь какой-то ерундой. А, я помню, что я с ним попрощался, сказал, все, окей, давай увидимся. И я, как, только вот он, как только я развернулся, вышел, просто взял, удалил его номер телефона. С тех пор уже года четыре прошло, я до сих пор я не хочу этого человека даже знать, как его зовут, просто не хочу, потому что так больно мне уколоть. Ну, это надо постараться. Просто иди, идея... я там может быть тоже немножко был неправ в том плане, что я очень с воодушевлением стал рассказывать человеку то, что мне нравится, то, что мне интересно заранее не узнав, а как он к этому относится, да? Потому что если, часто же бывает, да, что, например, человек ну, не любит там, тяжелую музыку, а тебе, например, она очень нравится. И ты, в принципе, знаешь, что если ты сейчас заговоришь про тяжелую музыку, он скажет, это все ерунда, мне не нравится все. И там уже будет понятно, что не надо эти темы затевать. То есть у каждого из нас есть некие больные темы, да, есть темы, где мы неадекватно реагируем, есть очень пристрастные, предвзятые темы. И, собственно говоря, когда начинают критиковать твою работу, то есть твою жену, но тут все, тут как бы вот с тех пор я с этим человеком не ругаюсь Поэтому это правило справедливо в обратное направление Если ты хочешь поругаться с человеком Просто покритикуй то, что он делает Здесь важно очень момент такой понять Смотри, это очень важно Если, например, меня а -а -а, покритикуют Выразить недовольство мной, например, внешностью, скажет: Антон: ты какой-то некрасивый, да, там, какой-то непропорциональный, какой-то там мне там много кто там обзывал <сёк> в детстве, помню. Но неприятно, но не, не сильно переживу. Потому что, ну да, как бы там уже 37 лет. Как бы не, не, не первой свежести уже, как бы, ну это понятно, это понятно. Я тут как-то слушал один психолог, говорил, да, там человеку там что-то 35-37 тоже было, сказал, не первой свежести человек. <laughs> я так подумал, ничего себе интересно, идите, надо запомнить. <laughs> не первой свежести, в общем я. Ну ладно. И если тебе скажут про твою внешность, это легко смириться. Как бы, ну, ну не идеальный, да. Ну что понять, ну, ну да, ну действительно не идеальный. Если тебе скажут про твой ум, про твой ум Типа там, ну не очень то разумный, не очень умный, там не можешь там английский язык выучить, там пишешь с ошибками, еще что-то. А, уже сложнее, уже сложнее согласиться, но все равно можно все-таки взять себя в руки, как-то вот успокоить себя, сказать, ну да, действительно там, ну не семь пядей во лбу, я, ну не хватаю я звезд, действительно там, ну не, не этот, не не цезарья, чтобы 10 дел делать. Можно согласиться. Еще более болезненно, если я буду говорить про твой характер, что ты там злой, завистливый, похотливый, гневливый, да. Еще сложнее согласиться, но все-таки еще где-то вот можно, то есть я еще могу, я еще могу согласиться с этим, сказать, ну да, действительно, как бы жадный, да, там как бы и гневлюсь иногда, да, как ну обычно человек, как бы всем, кто не без греха. Это понятно, но вот самое болезненное, то, что невозможно перенести, вот я, например, по себе знаю, я не могу это перенести, потому что у каждого есть предел, как один сказал, очень классный человек, мне очень нравится, он говорит, все мы закипаем, но при разной температуре. Каждый из нас закипит, это точно, это 100%. И меня можно вывести из себя, я тоже буду там бегать, волосы рвать у клиента, шутка. Но у всех красная температура. И вот я, например, понял, что моя точка кипения, там, где я закипаю, это когда начинают критиковать то, что я делаю. Вот я могу смириться с там, если какие-то несовершенства в моем теле, окей. Несовершенствия в моей какой-то психике, там, что я что-то там не могу там что-то выучить, что-то запомнить, там подсматриваю бумажку, окей. Не могу согласиться, скажет, слушай, ты тут что-то как-то вспылил, а здесь ты как-то вот пожадничал. Окей, okay, могу согласиться. Но как только мне говорят, что ты ничего не можешь сделать, или то, что ты делаешь неправильно, или всячески критикуют твою, как бы твою жену, да, то есть то, над чем ты работаешь, то, что ты вкладываешь свои силы, это бьет болезненнее всего. Я как-нибудь запишу ролик про ложное эго. У нас есть такая вещь в психике, называется ложное эго, наш эгоизм. И вот эгоизм больнее всего реагирует на то, что кто-то нам говорит, что либо то, что ты делаешь, ты делаешь неправильно, и это ерунда. Либо то, что ты не можешь что-то сделать, у тебя нету способности, то есть ты не можешь это сделать Вот эти два момента самые болезненные для любого человека Вот проверял на психике сто раз Также проверял обратную вещь интересную Несколько раз уже было, обычно, не знаю, у меня почему-то получается проверять на тех людях, которые приходят ко мне домой Там подремонтировать что-то, там кран зачинить, ремонт какой-то сделать И вот я прям делал, реально делал эксперименты Приходит ремонтник и начинаю там собирать шкаф я, ой, как, как вы как классно собираете шкафы. Вы знаете, вот на самом деле, вот сборщики мебели, это такая элитная каста. Они так классно собирают мебель. Это так важно. Мебель это вообще классно. Это что бы мы делали без мебели. Я всячески начинал хвалить э, не его самого, потому что когда ты только начинаешь хвалить человека, человек сразу, ну, человек более разумный сразу же поймет, ага, лезть. А лезть ⁇ это ловушка для гордости. Тебя сразу же можно поймать на твою гордость с помощью лести, и все, и там тебя можно крутить как угодно. Потом расскажу, как можно крутить человека. И человек более прозорливый, он как бы поймет, ага, сейчас, сейчас здесь меня пытаются развести на комплименты. И можно закрыться. Но человек никогда не закроется от того, что если ты будешь хвалить его жену. То есть, если ты будешь хвалить то, что он делает, это все, от этого защититься невозможно. Ну, представляешь, ты водишь автобус и перевозишь людей. И вот если тебе говорить ой ты какой-то классный водитель и вообще то что ты там такой симпядий во лбу и у тебя там права всех-всех категорий Это лезть, это не так эффективно, это может быть для водителя еще сойдет, но для человека такого более прозорливого не прокатит Но если ты будешь говорить что Перевозка людей, на этом вообще зиждется жизнь целого города, ты фактически, вот эта работа ты обеспечивает э, жизнедеятельность целого города. Можно даже не хвалить его, просто говорить вообще об этой работе, что грузоперевозки и перепассажироперевозки это основа экономики, это кровь экономики. Ты, вот Но ну, ты обеспечиваешь вот, жизнедеятельность всего этого города всего этого организма. Вот поверь, этот человек просто будет э, просто твоим будет лучшим другом. И, собственно говоря, когда ко мне приходили люди работать, рабочие, я вот так вот делал эксперименты. Маляр, слушайте, красить стены, цвет цвет создает нам настроение, это настолько важно. Ты фактически режисс, являешься режиссером настроения людей, которые будут жить вот в этой квартире. И что вы думаете? Эти люди потом мне звонили, говорили, а нужно тебе что-то еще, а давай там еще что-то. Сами звонили, напоминали о себе. Я, говорю, мы тебе вот здесь вот там со скидкой, здесь мы тебе вообще бесплатно что-то сделаем. Я просто в шоке. Вот это реальная тема, которая работает. Она работала и работает, и будет работать. И что самое интересное, от это этой темы невозможно защититься. То есть, если мне кто-то такой начинает делать, говорит, что психология это очень важная наука, это вот то-то. Вот я прям сам задним числом уже потом. Я такой: да, да, да, да, да, говори, говори, так важно. И все, и сразу же все, меня поймали. Меня поймали здесь. Вот. Так что, ребята, девчонки, вопрос такой: если хотите подружиться с кем-то, либо если вы хотите с кем-то очень быстро поругаться, всего лишь одно правило. Если подружиться, начинайте хвалить тот вид деятельности, который делает этот человек. А если вы хотите поругаться, начинайте критиковать. Но только критиковать не самого человека, а вид деятельности, которую он делает. Например, если скрипач играет на скрипке и говорит, что музыка это прям вот, ну, основа нашей жизни. Там, что, что бы мы бы сделали без музыки, кем бы мы были? А в другом случае, говорить, музыка на самом деле 7 нот, ничего интересного, полный шлак, ничего там нового вообще-вообще. А то, что там вот, если он там на скрипте играет, говорит, скрипик вообще ужасный инструмент. Все, вы в рогасе сразу наживете, это моментально. Так что на этом все. Подписывайся на канал, пиши комментарии, нажимай на колокольчик. В общем, знаешь сам, что делать. Увидимся в следующих, Увидимся в следующих выпусках. Пока.